Я хотел бы сказать, что по коронавирусу действительно ситуация тяжелейшая. И она создана в основном по причине безграмотного руководства республикой. Поскольку мы, когда коронавирус начал полыхать в Ухане, всем стало ясно, что болезнь и заражение примут массовый характер. И это было видно по тем кадрам из Ухани, когда люди падали на улицах, их подбирали там, спецмашины, и э, многими просто гонялись даже по улицам, да, э, изолировали их и так далее. И очень много людей э, было показано там. И для меня, например, было понятно, что надо готовиться к этому. Готовиться прежде всего. то есть Вот у нас часто спрашивают оппозиция, а, а что вы предлагаете? Я, например, как э, опытный руководитель, Предложил бы следующие меры. Надо было сразу первым, образом, первым делом создать линию отсечения. То есть всех прибывающих извне, на автобусах, на самолетах, нужно было просто, простая вещь, да? нужен был термометр дистанционный, определять всех людей, которые температурит. И у нас же первый пациент именно был такой, который прилетел с температурой в самолете. Оттуда все и пошло. Вторая очень волна, ее скрывает, была мощная от людей, которые наших земляков, которые остались без работы, предприятия закрылись. Естественно, им нечем платить за квартиру, нечем питаться там и нечего отправлять на родину. Поэтому сразу всем было понятно, например, Разумным людям, что эта волна людей будет возвращаться домой. И эту волну надо было тоже фильтровать. Нужно было отсекать людей и причем не просто давать им указания, самоизолироваться. Нужно было председателю правительству, как минимум. Что нужно? Нужно большое помещение. Большое помещение, причем специально уже оборудование. Гостиница или листа. Нужно было обратиться к предпринимателю Куюкинову. И сказать, она практически не занята, пустую. Если ему дали бы предоплату 30%, я думаю, он освободил бы два этажа для изоляции людей. Ну, как положено там, на 10-14 дней. Все. И таким образом мы бы всех, всех больных там выявили бы и изолировали. И э, закрепили бы там определенный персонал медицинский плюс кормление, и э, так сделано было в Монголии, Вы, мы все читали об этом, да? То есть в Монголии в улан специальные загородные санатории выделили, и всех прибывающих извините, людей э, поселяли в этот э, санаторий, там проводили изоляцию, и там проводили выявление больных людей. Очень просто, так было сделано в Грузии, отели были специально э, проплачены, и отсекали там людей больных, на первых рубежах. У нас же, вот, вроде бы как, министр э, на вид грамотный, красиво говорит, обоял всех людей. На самом деле, я считаю, министр поступил безграмотно. Почему? Вот он не организовал это отсечение. Второе, нужно было спокойно организовать правильно госпиталь. У нас что мы имеем? И, имеем... Э, вот эту инфекционную больницу, где всего, там 36 мест. И никаких условий, нормальных там санузлов нету, нет оборудования. Да? Второе, вот госпиталь организовали на базе бывшего наркодиспансера. 40, скоро, 43 места, по-моему, мне сказали. Да? Ну что можно, при... когда мы видели эти картины страшные в Ухане, когда люди с сотнями падали на улицах, да? какую может быть 43 места для республики? Это отсутствие правильного мышления, логики и вообще позор такому руководству. Нужно было четко, понятно. И они в вынужденной ситуации открыли госпиталь в рез больнице Почему? Потому что в семи отделениях РЕС-больницы из 12 врачи заболели. И вынуждены они организовали госпиталь в старом корпусе РЕС-больницы. Это нужно было делать с самого начала. То есть два требования. Да? Допустим, я не медик, но для меня понятно, что нужно организовать госпиталь, где можно поместить максимально большое количество людей. И при этом там должны быть нормальные санитарные условия и должно быть оборудование. Именно там располагается КТ. один единственный КТ. Вот там с самого начала министр должен был организовать госпиталь. Но они организовали после того, как там полохнул коронавирус среди наших врачей. И э, понятно, что нужно. Э, КТ это первая и хорошая лаборатория. И опять-таки лаборатория всегда есть при больнице. Ее нет там на аркодиспансерии, нет, нет э, в этом э, как называется в инфекционном отделении. То есть, как можно организовать госпиталь, где нет диагностического оборудования по крови, по э, тестам и по э, КТ. Дополнительно надо было покупать КТ. Или ремонтировать имеющиеся, для того, что... потому что вот в пятницу был... была видеоконференция нашего правительства при главе, да, и там прокуратура указала на недостатки в организации правильного здравоохранения. Очень много людей жал... жалоб, да, они не могут элементарно пройти тестирование. Рядом с Таврополе тестирования проходят на улице, то есть дают мазок. А потом лаборатория повещает. И причем в, теч в течение суток мы, э, вот у меня недавно родственник заболел, э, пять суток не мог вызвать врача надо. У него температура, все, э, все признаки ковида, но не, э, врач не является. Почему? Потому что у нас еще скорая помощь заражена. То есть ставить такие условия э, людей не, не, не могут купить простые тесты, и не могут быстро диагностировать и изолировать это, что значит больной находится 5 дней дома, он заражает других, заражает соседей. Если он живет один, он ходит в магазин за продуктами, он ходит за лекарствами в аптеку и заражает окружающих массово. Поэтому э, вот это все говорит просто о безграмотной организации. И сегодня мы, вот ввиду вот э, такого положения вещей, у нас осталось 30% медперсонала. У нас гинекологи, травматологи работают в красной зоне. У нас главные врачи уходят в отпуск. Главный врач, рез больницы уходит в отпуск. Главный врач детской больницы в отпуске. Замы министра в отпуск. Министр трижды там прячется в самоизоляции, как только наступают какие-то ответственные моменты. Э, извините. Он сам, министр, говорил, мы на передовой, как на фронте. А какого черта ты убегаешь с передовой? Неоднократно. Я захотел бы задать ему вопрос и задаю его в эфире. Поэтому э, я считаю, что... Э, Ничего такого, как бы там сверхъестественного нету. При правильной организации это показывают страны даже где. А вот еще один момент: да? Швеция нам четко показала. Просто надо читать, смотреть. Швеция показала, они говорят, надо четко заняться старшими, людей, людьми старшего поколения. Вот там особое внимание. Потому что основная часть населения заражающихся это престарелые люди. У нас же бессистемная работа. Вот эта бессистемность, она приводит вот к, той, к такой катастрофической ситуации. Поэтому власть действительно беззубая, бестолковая и э, при этом чванливая. Они ведут себя так, как будто все знают, все контролируют, все понимают, а на самом деле это пшик. Вот мое такое мнение. Поэтому э, нужно также было вовремя обучить врачей. Если уже полмира полыхало, нужно было срочно готовить костяк консультантов и приглашать их извне для того, чтобы обучить врачей. И впервые, потом-то, конечно, врачи наши научились, и все их благодарят за то, что они разобрались в тонкостях лечения. Но с самого начала были затруднения большие и большие потери. Поэтому все должно быть своевременно, а для этого нужно планирование, организация, нужна обеспокоенность руководителей, они а не равнодушие, не катание по всяким территориям бессмысла. Вот. поэтому вот эта вещь сегодня, я думаю, все это понимают и надо на это реагировать. Вот для этого мы все и собрались.